лично от городского совета, исполнительного комитета и э, от исполняющей обязанности главы Республики Крым, от председателя Государственного совета поздравить вас с этим светлым нашим любимым праздником. К сожалению, в последние годы Первомай у нас широко не праздновался, но я думаю, что с этого года мы начинаем по-настоящему праздновать Первомай. Со следующего года мы, наверное, как те добрые, хорошие времена, проведем праздничную демонстрацию, на которой трудовые коллективы будут рапортовать о своих трудовых достижениях, на которых будут звучать имена лучших представителей всех сфер экономики нашего города. Мы возвращаемся к нормальной традиции, к нормальной жизни. И я думаю, что сегодня вот первый такой праздник, на набережной Первомайской будет хорошим стартом к новой жизни, к жизни в новых условиях, к возврату к тому доброму, правильному, что было у нас раньше. С праздником вас, добра, счастья и хорошего курортного сезона. Спасибо, Светлана Васильевич. стол Друзья, здравствуйте, алушницы, здравствуйте, россияне. Поздравляю всех вас с 1 маем. Это праздник труда, это праздник мира, это праздник весны. Весны, когда сейчас расцветают деревья, улыбки на лицах людей. Но это не просто весна, это крымская весна. Это поднятие духа, поднятие... Нашего самосознания. Мы в России. И это самое главное сегодня. Мы вернулись домой, к нашей матери. Мы ее любим, мы ее ценим. Мы будем гордо нести это понимание. Сегодня наш курортный город очень зависит от отдыхающих, которых мы очень ждем. Есть очень много вопросов и задач, которые нужно решить для подготовки к этому. Но у нас есть очень сильный резерв. Это жители города, это огромная армия, которая решит все эти вопросы. И самый главный наш резерв, это наша культура, это наше добролюбие, это наше внимание, которое мы окажем нашим отдыхающим. Сегодня мы должны включить этот резерв. Люди, которые приедут отдыхать сюда, не будут обращать внимание на те мелкие недостатки, которые пока присутствуют у нас. Самое главное – это доброта нашей души, это улыбки на наших лицах, это наше благоприятное отношение к ним. Давайте встретим достойно наших гостей, наших братьев и сестер россиян и покажем, как Алушта умеет принимать гостей и друзей. Ура, товарищи! Мир, труд, май! Праздником 1 мая. Днем, днем людей труда. Днем людей, которые значат, что такое честная работа. Еще 23 года тому назад 1 мая в нашей стране ассоциировался со светлым праздником, миром и весной. Сейчас, когда права трудящихся ущемляются и трудовой народ вновь вынужден вести нелегкую борьбу с капиталом, это уже не просто день солидарности, но и день борьбы, день протеста против несправедливости и олигархов. Всех тех, кто видит в России не государство, а территорию для собственной наживы. У олигархов нет Родины, но она есть у трудового народа. Те, кто строит и созидает, живет не ради наживы, а ради любви к родной земле. А за Родину мы будем бороться до победы. Дорогие друзья! Искренне желаю вам неисчерпаемых сил и энергии в борьбе за права трудового народа. Поздравляем вас 1 мая, с международным праздником трудящихся. Да здравствует мир, труд, май. Ура, товарищи! Спасибо.